Второе составляющее успеха ⁇ это здоровье и энергия. Если душевное равновесие свидетельствует о нормальном и естественном психологическом состоянии, то здоровье и энергия ⁇ это ваше нормальное и естественное физическое состояние. Ваше тело оказывает естественное влияние на здоровье. Безупречное здоровье имеет место, когда нет боли или болезней. Если в материальном мире вы добиваетесь всего, но теряете свое здоровье и душевное равновесие, то получите мало удовольствия от своих достижений. Вообразите. Каким бы вы стали, воплотив собой идеал красоты и здоровья? Как бы это выглядело? Что бы вы чувствовали? Каким был бы ваш вес? Что бы вы предпочитали сделать? От чего бы отказались?